Недавно проводил мероприятие с руководителями, задались вопросом, а почему у сотрудника нет результата? Вроде мы его ожидаем, рассказываем, с чего мы ждем, а результата нет. Большинство людей говорит, что дело в мотивации. А я говорю, хорошо, мотивация это правда, что еще? И потом мы еще три или четыре минуты говорим про то, что он не хочет. Понимаете? То есть опять про мотивацию. Он не заинтересован. Опять про мотивацию. То есть мы пять минут разговариваем еще про мотивацию. Я говорю, а вот еще кроме мотивации, что можно? Это смотри, я на них давил. Требовал еще что-то найти. О, он еще, оказывается, не знает. Я говорю, отлично. Слава богу, мы сделали этот шаг. А не знает, что? Сделать или, или как сделать. Ну, то есть на что обращает внимание? На результат, который мы ожидаем, или на его способ действия. А, и то, и другое, отвечают они, я говорю, отлично, и как мы дальше развернемся, появились возгласы, что, ну или там высказывания, надо таких увольнять, которые не понимают, что от них требуют, или не знают, нужно увольнять, ну, отлично, говорю я, только есть одна проблема, а вот он не знает, потому что он не понял, какой должен быть результат, или вы не смогли донести, как вы думаете? На чем сошлись руководители? Конечно же, виноват во всем сотрудник Это он тупой, ничего не понимает А мы, руководители Знаем точно, как объяснить ясно Я, конечно, их подловил на этом И предложил простое упражнение Вы можете повторить самостоятельно И сильно удивиться Собрать самолетик, только спиной друг другу Один говорит, как делать, а другой слушает Не видит ничего, но слушает И пытается это сделать Вы знаете, не получилось они наконец-то встретились, что оказывается донести ясно. задачу не такая уж и простая ну, история. Надо развивать себя. Ну и теперь следующий момент. Сотрудник ну, не знает, как сделать. А нам нужны специалисты, говорили все. Мы нанимаем сотрудников, чтобы они знали и умели. Отлично. Это в XIX веке прадед правну кого учил. А сейчас посмотрите, кто учит бабушек пользоваться утюгом. Внучки, а телевизором, а телефоном внуки. Понимаете? То есть, навык на стол стал жить очень коротко. Вчера требовались одни сотрудники, сегодня другие, а послезавтра третий. Точнее, не сотрудники, а навыки у сотрудника. Получается, что сотрудника надо развивать. Или у кого-то есть очередь из специалистов? Ну вот, ответьте себе, у вас есть там, стучаться прямо ломится. Вот эксперты высшей категории именно к вам хотят работать. Мы как-то очи-то розовые снимаете, ну и они вроде бы так начали снимать Я говорю, Отлично, мы разобрались, что у работника Ну сотрудника не получается Потому что он не хочет Не умеет, не знает А еще обстоятельства Конечно обстоятельства Иногда и правда бывают ситуации Когда это сделать невозможно Но ведь есть и другой момент Возможно в ваших бизнес процессах Бардак, возможно в вашей системе э, Есть какие-то узкие места Это ваша система не готова сделать чтобы сотрудника получилось легко и просто тут вот так ну, это никто ведь не готов слышать вы слышите вы внимание этому уделяете или поступаете так же как они увольняете сотрудников не разобравшись почему у него не получилось а следующего кого вы нанимаете вы же не знаете что он не умеет чтобы у него получилось то есть вы, как эксперт, не знаете, какие требования нужно предъявить сотрудникам, чтобы у него получился результат. Ну ладно, вам свезло с сотрудниками. Самое грустное, что вы, не получая обратную связь, не понимаете, как развивать свои бизнес-процессы. А конкуренция на бизнес-процессах стала очень большой. Не на сотрудниках а на тех, кто выстроит лучше организационную систему, настроит лучшие бизнес-процессы. Вот в такой области сейчас конкурируют фирмы. И если для вас это темный лес, ну, считайте, что ваша фирма идет медленно, но верно, к дну вашего существования. Не позволяйте себе такую роскошь, Уизучайте, почему у сотрудника не получилось, что его остановило, как остановило, что он мог сделать по-другому. Делитесь своим опытом, как вы в таких ситуациях, где поступаете, и спрашивайте, как он поступит в следующий раз. Ну и, конечно же, про ответственность. Что будет, если он так не сделает? Вот, что вам поможет настроить и сотрудников, и ваши бизнес-процессы. Трудитесь, настраивайте и получите, получайте прибыль. Живите в удовольствии.